Хочу записать видеоотзыв видео-отзыв и поблагодарить за одно влияние, что они проделали надо мной такую работу, что я стала предпринимателем, потому что я давно уже об этом не читала, как бы все не доходили, что не могла понять, а чем я хочу заниматься, что я все-таки могу вот. Я Мне написано, это было очень интересно, очень познавательный, и он изменил мою жизнь. Потому что у меня появились результаты, у меня есть свой сайт, у меня есть своя фирма И сейчас я пойду заключать договор с директором, которого долго не могла поймать здесь майскими праздниками. Дальше буду планировать работать. Всем хочу пожелать, у кого все-таки не хватает усилий самим достичь ну, точнее, с помощью своих собственных усилий, достичь каких-то результатов, тоже пройти тренинг и О. сделать усилие какое-то. Самое главное, потому что там выполнять – это все задание. Выполнять, не лениться, не откладывать на потом, а делать все сразу, своевременно. Поэтому и помощь будет своевременная. Так что держайте, и пусть ничто вам не помешает вырваться из этого замкнутого круга.